Прибегаю к помощи Аллаху от побитого камнями сатаны. Бисмиллайхи рахмани рахим. С именем Аллаха всемилостивого и милостивейшего. Учитывая сегодняшнее положение, возможно, оптимальным вариантом был бы проповедь рассказать про финансовую грамотность, так как сейчас все озадачены имуществом. Но, думаю, Миндар и время не позволяют раскрыть данную тему. Поэтому, если кого-то интересует, то книги на прилавках очень много. Возможно, те, кто нам не изучали ислам, <coughs> думают, что ислам это только намаз, но в реальности про финансовую грамотность в религиозных книгах от А до Я все расписано. Естественно, авторы это не 7 века, потому что тема, например, криптовалютой во время пророка не было, поэтому новшество, что-то новое есть, но никак там не назовешь, это знание. Поэтому сегодня, думаю, уместно рассказать вместо финансов, это любовь с подвижников к пророку, так как сейчас первый день. Вчера была ночь. Одного из великих месяцев это после Раджаб это Шарабан. Так как в речении говорится, что Раджаб это месяц Всевышнего, а Шарабан это месяц пророка, мой говорит он сам. Поэтому про пророка достаточно много знаем. Теперь же про любовь, про отношения пророков к пророку с, со стороны сподвижников. Известно нашей религии любовь, именно хорошие мысли, подражание пророку является одним из обязанностей, так как мы знаем, что наша вера состоит из двух частей. На языке «Ля Илья Илья Аллаху мы говорим два предложения, где говорим, что нет богов, нет целей, кроме одного целя, цели это Аллах, для и других нет, только один, он есть один. И Мухаммад Расулулла, это второе предложение, мы говорим Мухаммад его посланник, посланник Расулулла, посланник Аллаха. Очень много в книгах пишут про то, что сподвижники часто использовали слова как Фадака абива уммия расулялла, предложение, которое звучит как Пусть мой отец и моя мать будет жертвой, так говорят сподвижники. То есть это утверждение показывает, что их любовь была выше к пророку, чем к отцу и к матери. Эту тему мы раскрывали. Давно, конечно, было, мы говорили, как. Уровень родителей почему ниже, чем уровень пророка? Потому что родители нужны только, чтобы мы родились на этот свет. Если бы их не было, бы и нас бы не было. Поэтому родители нужны, чтобы мы родились на этот свет. 9 месяцев, роддом, уэ, уэ, пеленки и все остальное. И вот мы. Зачем нужны? Вот ну, для этого нужны. Ну да, и кормить, и поить. Одежду покупать для этого нужно родителей. Вот если бы пророка, вот тогда и хоть и был рожден бы человек, но без пророка мы бы жили, кто знает, период, где хранили девочек. Потому что это было оскорблением. Вот так бы мы жили. И вот вопрос, что лучше? Конечно, пророк. Его существование, его рождение лучше. Поэтому мы ему больше обязаны, чем своим родителям. Потому что именно он перевернул весь мир. Ну и его сподвижники. И вот один из этих историй – это Ханзала бин Рабир. Сподвижник, к которому пришел Абвакар Седдык. который был известен тем, что когда был совершен Мирач, который у нас недавно прошёл, и на удивление, в том году было людей больше, чем в этом году, во время Мирач. В этом году люди, некоторые сказали, что ты нас не предупредил. Я-то не предупредил, но вы сами должны тоже иногда смотреть на календарь. Мечать открыто-закрыта. Другой вопрос. Ты сюда приди. Ангел пусть запишет. А он пришел, но две закрыты было. Поэтому в этом году как-то вот меньше было. И вот этот мирорач, который был совершен, Аббекарседах спросили, ты веришь? Он сказал, да. Как, как мы с вами... Точнее, мы, как он, так красивее, да? В СССР, когда мы учились, мы верили все, что учитель говорил. Сейчас на урок заходишь, ученик сидит, проверяет через окей, гугл, ты правда говоришь или нет? Он не верит. Хотя и дети говорят родителям, это не прав, в школе сказали по-другому. То есть мы видим, как мир переворачивается прямо наизнанку. Но, альхамдаля, хотя мы жили в тот период, где не спрашивали, а ты докажи. И учились не только в школе, но и в мадресе. Например, я не спрашивал учителя, докажи. Все, что он беру, я верил. Вплоть до того, что он сказал однажды, учитель мой что банан был не в честь человека по имени Уэйс, который выбил зубы из-за любви к пророку, и он кушать не смог, и ему отправили, ему Всевышний не спасал банан. Я сидел, думал, наверное, до него банан не рос. Я в это поверил. Сейчас я себе расскажу, все скажут, сказочник, докажи, Далиль. Вот и Абекасадр как раз-таки вот не такой. Он Дали не говорил, он услышал и поверил. С тех пор он и имеет свой уровень седых. Поэтому он называет правдивейший. И вот он, значит, идет к сподежнику по имени Ханзала. Как обычно, приветствует, спрашивает, как его дела, как жизнь. Но на это, как обычно, Ханзала не отвечает. Альхамдулля. На вопрос, как дела? Абакр Сдых, Ханзала отвечает. Ханзала стал лицемером. Заметьте, он не говорит, я стал лицемером. Он говорит, Ханзала стал лицемером. Так как в религии обычно всегда говорится мы. И в Коране Всевышний учат говорить мы. И наш президент говорит, мы. Кто не слышал, что президент говорил, я принял решение. Тоже редко. Верующий, неверующий, я не знаю, но... Иногда он показывает такие вещи, что у верующего такого не увидишь в А тут все время «я, я, я». Поэтому мы должны говорить не «я», а «мы сегодня вам расскажем в проповеди». И вот Ханзала что говорит? «Я стал лицемером». Нет, он так не говорит. Он говорит «Ханзала стал лицемером». Кому говорит Абу Абубакру? Он спрашивает «Как дела?» А он на это говорит, ханзала Ханзал стал лицемером. После чего Бакар говорит, что за слово. Берет его и... И Ханзал отвечает. Ханзал отвечает, мы, виду, господвижники, сидели, сидим перед пророком, перед посланником Аллаха, слушаем его, как он рассказывает про Рай и про Ад, так рассказывает, что мы уже в состоянии как будто его видим, как 3D-формат. Мы уже, говорит, там. Мы уже видим. И после чего мы отдаляемся от Пророка, отдаляемся значение, уходим из мечети, уходим от его проповеди, домой возвращаемся к супругам и к детям, занимаемся делами мирскими, но больше, что он говорил, мы уже забываем. Намек на то, что он лицемер. Дома он уже меняется, потому что он забыл половину, что сказал Пророк. Говорит сподвижник. Абакур Сыдда, Караденаху берет его, это господиника по имени Ханзела, и к пророку. Пророк приветствует и спрашивает аналогично, как дела. На это то, что Ханзела рассказал об Абакур рассказывает то же самое, раскрывает, как говорит, свою душу пророку. На что господин всех пророков печать последний из всех посланников? Причина которым было не способно две имени Всевышнего Рахман-Рахим, до него не было. Так и величайший человек говорит, «Клянусь тем, в чьей власти моя душа». «Клянусь тем, в чьей власти моя душа». Если вы сможете продолжать то же состояние, что вы испытывали передо мной, если сможете это с... сохранить это же состояние, если будете продолжать это же состояние, что вы сидели передо мной и совершали зикр, то есть вспоминали Всевышнего Творца именами Его, «Эсмал-Хосна» — прекраснейшими именами, если сможете быть в этом состоянии, Получается, и в мечети, и дома, и на работе, где угодно. Но пророк говорит, если сможете продолжать. То есть, то есть тело вроде бы вышло из мечети, пророка сидел на уроке, вышел из мечети, тело уже теперь не в мечети. Но в состоянии говорит, если сможете сохранить, то, клянусь Аллахом, вас будут окружать ангелы. Всегда. А это мы чувствуем, это видно и слышно, как... Хотя, хотя да, не слышно, не видно. Потому что когда человек обычно счастлив, он этого не замечает. Обычно за замечает человек, который все потерял. То есть мы, если ходим в окружении ангелов, мы можем даже не понять, что они нас окружают. А когда поймем, когда они нас оставят, мы скажем другу, что-то внутри пусто, что-то не хватает. Вот это мы чувствуем. А когда они окружают нас, мы даже не чувствуем, что они нас окружают, но мы должны понимать сами. Мозгами, как говорится, что раз у нас в душе спокойно, хотя в мире там угрожают ядерными бомбами, говорят, что деньги станут бумагой, а у нас в сердце спокойно. у нас окружают ангелы. Если только друг не скажет, ты этот разгильдяй. Но с таким другом можешь не разговаривать. Друг именно должен быть таким, что он скажет, «Машалла Субханула, у тебя сердце спокойное, не переживаешь». Нет, Аллах кормил вчера, сегодня накормит, завтра накормит. Птицы же не переживают, что что-то происходит. Вылетел из гнезда, он же не летит, интересно, Аллах накормит, не накормит, даст мне возможность поймать чего-либо или не даст. Он летит и делает тавакуль, и все. И вот пророк говорит, клянусь, Аллахом. Если будете продолжать это же состояние, раз будут окружать ангелы. И как раз завершающий предложение этого хадиса как раз и в наше время имеет силу. В хадисе он говорит, это один хадис, «Клянусь Аллахом, если сможете продолжать это же состояние, вы будете окружены ангелами, но, ханзал, знай, один час удели, Поклонению один час удели работе, говорит. Вот как раз, чтобы нам не говорили, быть тунецы. Ту мы не тунецы, мы работаем. Вот хадис, пророк говорит час, пожалуйста, поклонению, час работе. Пророк призывает работать? Призывает. Поэтому мы работаем, аль Чтобы не говорили люди, что мы только на нас совершаем и этим живем, Нет. Это у нас история про Ханзала. Намек Ханзала и на что? Что он нафиг говорит себе то, что он перед пророком полностью об этом мире не думает. Позвольтесь домой, уже больше половины забыл, уже думает об этом мире. Вполне нормальный прецеденты для человека. Главное что? Должно быть переживание в сердце. Следующий сподвижник – это его зять, это Али Рады дабы давали Аллах. У него спрашивали люди, которые не видели пророка. То есть это могли быть табирайны. То есть поседовали сподвижников. Они подходили к Али и говорили, «О, Али, каково была ваша любовь в состоянии отношения к посланнику Аллаха, мир ему и благословению?» И, как известно, пророк – Говорил, что он город знаний, а Али это его дверь, дверь в город. То есть самый ближайший человек к пророку именно в теме знаний. То есть ответ на все вопросы это Али. На вопрос, как было ваше отношение, какая любовь была к нему, он говорит, посланник Аллаха, мирами и мы любили так больше, что даже любили больше, чем имущество. Интересно, зачем он имущество сначала говорит? На втором месте он говорит «больше, чем детей». На третьем месте говорит «папу, отца и мать».